Видео озвучено не для продажи, каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Что это? Это мем, Бэтмен. Я не понимаю. Что именно? Эту шутку. Ну смотри, люди обычно играют только на одной консоли. Но обе эти женщины настолько привлекательны, что ты захотел бы сыграть с ними двумя сразу. Но они же не консоли. Шорты на них, половина логотипа консолей. Ты какой-то пушистый. Это ты натянул животное. Спасибо всем, кто посмотрел видео до конца. Ставим лайки, подписываемся на канал и ждем новых видео.